Угу. Друзья, я сразу хочу сказать вам о том, что, как вы уже услышали, эта конференция будет записана, а видеозапись конференции вы при желании пересмотреть или ваши знакомые сможете увидеть в группе Калужского областного молодежного центра уже в эту пятницу. И если по ходу конференции к специалистам, к нашим выступающим сегодня будут какие-то вопросы, то в общем и целом мы готовы на обратную связь. Фармацевт сегодня, к сожалению, лично не будет присутствовать, будет на видео, но она тоже с удовольствием ответит на вопросы, ваши пост вопросы после программы, и вы сможете их задать также под видео этой конференции. Либо в личных сообщениях, если это что-то, что нельзя озвучивать на общее обозрение. Давайте попросим наших участников по возможности включить видео, потому что гораздо интереснее, когда мы видим друг друга. Да, и мы сделаем несколько памятных фотографий о начале нового проекта, друзья. И я немножко о нем расскажу. В самом начале это... Новый проект, проект областного молодежного центра, как я уже сказала раньше, и Калужского регионального отделения межрегиональной общественной организации. Проект Кешер на комнате, в Зумовской комнате, которой мы сейчас с вами и находимся. Что ж, друзья, проект этот создан специально для того, чтобы много и интересно рассказать о важном молодым семьям Калужской области и не только им, но и их друзьям и родственникам, конечно же. Этот проект будет, как я надеюсь, долгосрочным и проект называется «Интересно о важном». Пусть все интересное будет важным, все важное будет интересно и доступно, понятно для всех, кто вместе с нами на наших встречах. Мы охватим не только тему здоровья, как это будет сегодня, но и много других интересных тем. Поговорим о спорте и о детях, и об учебе, и о многих многих других важных вопросах для всех наших участников, гостей проекта. А сегодняшняя встреча носит название семейный отпуск как сберечь здоровье. На этой встрече сегодня наши спикеры, гости, специалисты в своей, в своей области знаний. Это врач-нейрохирург, который работает в наших областных больницах довольно успешно. И если заглянуть в интернет, то о нашем госте Балбека Илье Николаевича можно прочитать много, положительных отзывов, только хорошее, много-много-много. Давайте поприветствуем Илью Николаевича сегодня здесь. аплодисментами спасибо, что вы нашли время и сочли возможным поделиться с нами вашими знаниями в области здоровья молодых семей в период отпуска. Также мы с вами немножечко поговорим о том, что сегодня важно иметь при себе в своей аптечке, отправляясь в путешествие будь то на жаркие пляжи или на высокие горы. И об этом нам расскажет заведующая некоторых ряда аптек нашего города Юлия Сергеевна Зенина. Она расскажет об этом на видео, ну а мы с вами после просмотра видео обсудим. Вы можете рассказать о том, какие интересные, важные препараты вы используйте, о которых не шло речи, и мы все сделаем для себя пометку на будущее, чтобы использовать ваши наблюдения и ваш опыт, использовать для себя. Ну что, тут, друзья, я предлагаю начать, начать с просмотра небольшого видео от нашего заведующего аптеками. Очень рада вас всех видеть. Смотрю, что все, даже у кого возможности включить камеру было мало, тоже включили. Ну что же, давайте перейдем к просмотру видео. Так, я сегодня впервые включаю демонстрацию своего экрана на конференции. Этот новый проект для меня стал новым и в некоторых, в некоторых обязанностях ведущего. Поэтому перехожу сейчас к совместному доступу к звуку и приглашаю вас посмотреть мое видео, которое я, кстати, по какой-то причине сейчас не вижу. Секунду. Ага, нашла. Еще раз. Извините за задержку. Друзья, видите? Угу. Итак, я включаю звук и запускаю видео. Пожалуйста, послушайте внимательно. Это очень опытный специалист со стажем работы более 15 лет. Здравствуйте, меня зовут Зенина Юля, я являюсь заведующей аптекой. стаж работы более 15 лет. Хотела бы вам немного поведать о составе, минимальном составе аптечки с собой в путешествии. Для меня данная тема также актуальна, потому что я являюсь мамой двоих детей. Значит, начнем с самого распространенного, что может случиться в путешествии это отравление. Отравление у нас может сопровождаться ротом, поносом либо и тем, и другим вместе. Самое основное, что я бы вам рекомендовала при отравлении взять с собой это адсорбенты. Адсорбенты, широко вам известны самые из этих препаратов, это активированный уголь. Также к этим препаратам относится у нас мекта. Наиболее сейчас эффективное это энтеросгель и полисор. Все эти препараты разрешены в детской практике. Но, пожалуйста, не забывайте, что есть у нас энтеросгель в виде сладкой пасты, который разрешен деткам только с одного года. Также нужно помнить, что адсорбенты нужно принимать с интервалом час-полтора с другими лекарственными средствами. Также при отравлении с собой необходимо взять энтеросгель. В детской практике используется суспензия с одного месяца. В взрослой практике это капсула по 200 мг. Также берем с собой регидрон, препарат для восстановления водно-солевого баланса. Препараты пробиотики, это Linux широко известный, на который идет массовая реклама, и фиформы, а препараты, которые хранятся в холодильнике, да, допустим, ацепол из пробиотиков, не рекомендую с собой брать, потому что пока вы доедете до своего места назначения, его эффективность значительно снизится. Также можно взять с собой противорвотные препараты. В детской практике это используется мотилиум суспензия. Во взрослой практике с 6 лет идут таблетки, которые необходимо рассасывать. Также мотилиум, также есть пассажик с таблетки для рассасывания, есть таблетки для приема внутрь ЦРУКА. Очень многие с этим известны, сталкиваются. А что еще бы я посоветовала? Тоже можно взять с собой мотиум препарат, который закрепляющий. Но если у вас отравление, которое сопровождается расстройствам кишечника, в первую очередь не рекомендую пить имодиум, а все-таки начать прием с препаратов. Также вот с собой необходимо взять солнцезащитные средства. В детской практике используется с СПФ 50 фактором защиты, потому что кожа ребенка более чувствительная, нежная. А во взрослой практике это уже на свое усмотрение. Так как может быть солнечные ожоги, различные повреждения кожи, рекомендую взять с собой пантенолы, Пентенол можно взять в виде спрея, также в виде мази. Также может случиться различные укусы насекомых, аллергические реакции. Рекомендую взять с собой финистилы, псилобальзамы. Также, если вы едете в путешествие с ребенком, можно взять с собой мазь от ушипов. Особенно это актуально для деток, которые начинают ходить, либо для маленьких деток, которые активно бегают, прыгают. Мазь троксивозин, гель. Немася а гель, который используется с одного года, очень хорошо помогает. Мы все с вами ее знаем: как вентонизирующий препарат. В основном женщина мажет ножки. Но в детской практике она также широко используется. Возьмите с собой обязательно жаропонижающие средства, обезболивающие, широко используется нурофен. В детской практике это сиропа, мамы все знают, который рекомендован с трех лет. В взрослой практике это капсулы таблетки. Можно взять взрослом более дешевый аналоги это ибупрофены. Также в качестве жаропонижающих и обезболивающих можно взять с собой парацетамол. И также необходимо ножпанк, как спазмолитический препарат. Противопростудные таблеточки, порошочки также можете с собой взять. Можно взять просто норофен, который будет обладать и жаропонижающим, и обезболивающим действием. И также противовоспалительный Также у нас может случиться ушная боль необходимо взять с собой, допустим, тот же Атипакс, препарат, который обладает противовоспалительным обезболивающим действием. Можно его более дешевый аналог Атирелакс. Можно взять с собой еще глазные капли. В детской практике широко используется альбуцит, это сульфация Можно взять такие капельки, которые называются флаксал. Это капли не раздражают, не щипят. И также используются в детской практике с одного гутика. Также может, что еще возникнуть у нас на отдыхе, это боль в горле. Боль в горле, это же самое широко известное, да? вы знаете, что есть таблетки для рассасывания, все возможные, стрепсилсы, сектолета, новосвит, все что угодно. И спрей, да, это негалиты, кометоны, так септолет сектолета, и а Еще, конечно, для скорой помощи взять с собой зеленку, йод. Сейчас они часто используются в виде... Выпускается лейкеров вот таких вот карандашков. Это очень удобно, прототипно. У нас сейчас бывают частые нарекания, люди отказываются их покупать из-за того, что они высыхают. Но эта проблема очень быстро решаема. На сам лейкер можно нанести немножко перекись водорода. Будет сразу у вас в прежнем состоянии данный карандаш. Также необходимо с собой взять перекись водорода хлоргексидин, можно взять мирместин, который есть у всех мамочек, универсальное средство от всего, и на рану, и в горлышко. Взять с собой необходимый еще аммиак, нашатурный спирт, который можно использовать как средство скорой помощи при обмороках. Что еще? Пластыри. В нашей сложной психологической ситуации возьмите с собой маски и санитаймеры. Надеюсь, данная информация вам пригодится. Всего доброго. Итак, друзья, ну что же, это были советы об аптечке с собой в дорогу в отпуск от аптекаря Юлии Сергеевны Зениной. Сразу хочу обратить ваше внимание, что Юлия Сергеевна впервые в жизни стала лицом медийным и немного волновалась и просила напомнить, что против аллергии, конечно, используется не только средства, которыми можно помазать место высыпаний или укусов, а также пероральные препараты, различные препараты, каждый выбирает для себя, кто-то принимает трехкратно, кто-то однократно, советовать конкретные препараты уже не будем. И еще хочется обратить внимание на то, что в этом видео вы не услышали ничего о противовирусных препаратах. Все мы понимаем, что в рамках поездки в отпуск, в первую очередь, нужно при себе иметь препараты, необходимые для устранения симптомов, первых симптомов, показать как минимум первую экстренную помощь. И поэтому противовирусные препараты какие-то конкретно рекомендовать бессмысленно, вы все. А можете также на практике, на собственной, знать, какие препараты вам уже подошли и помнить о том, что одним и тем же препаратом длительное время мы не лечимся, потому что к нему возникает привыкание и он перестает помогать вам при появлении вирусной инфекции в организме. Ну что же, друзья, может быть, кто-то из вас хочет рассказать о каких-то препаратах, которые тоже с собой возят в своей минимальной аптечке в отпуск, и которые здорово вам помогли. Есть желающие что-то дополнить? Мне кажется, замечательное средство, которое в любой аптечке не только на отпуске, не только в отпуске пригодится. Это майби пантен, которая хорошо помогает и при ссадинах, и при ожогах. И э, при каких-то ранках всегда э, она очень актуальна. Я бы еще добавила левую миколь, от нее никуда не уйти. И, кстати, клей БФ-3, медицинский клей, который нужно обеззаразить рану перекисью и потом склеить края раны, чтобы кровь не текла. Это прекрасное средство, и на отдых, я считаю, тоже нужно захватить. Да, здорово, а еще я, например, вспоминаю такое замечательное средство, которое можно назвать некоторым аналогом клея БФ, это средство бониоцин или ранивексим, это сыпучий порошок, который также на открытую рану насыпается, схватывается коркой, образуя такой искусственный струб и прекращая кровотечение. Тоже очень здорово помогал мне с моими детьми, когда случались какие-то травмы такие. Спасибо большое всем, кто напомнил нам, что еще не вредно иметь с собой в дороге. Ну что же, а я приглашаю к микрофону нашего следующего спикера, нашего сегодняшнего гостя, важного, интересного врача, нейрохирурга Балбека Илью Николаевичу. Илья Николаевич, пожалуйста, вам слово, расскажите немного о том, что важно знать в период отпуска молодым семьям и другим отдыхающим в разных категориях возрастных и социальных. спасибо, что пригласили на ваше мероприятие. Меня попросили объяснить и рассказать, чем мы чаще всего в практике сталкиваемся, так как я являюсь и детским нейрохирургом, и по совместительству работаю во взрослой областной больнице нейрохирургом, поэтому чаще всего сталкиваемся с черепно-мозговыми, спинальными травмами и инсультами. К сожалению, начнем с инсультов. Проблема, это все моложе и моложе, все актуальнее и актуальнее становится. Все чаще у нас с инсультами геморрагическими, так и ишемическими, то есть в виде как кровоизлияния, так и нарушения кровообращения. Мы сталкиваемся у детей, он молодеет. Последние мои пациенты – это ребенок с инсультом в возрасте двух месяцев. Поэтому нужно быть крайне осторожным в этом плане, если вы видите, что у вас ребенок резко потерял сознание, эпиприступ, есть асимметрия э, лица, э, есть, э, мы видим, что глаз не полностью закрывается, ребенок не может улыбнуться нормально, или отмечаем слабости в конечностях, то э, первое, что мы должны сделать, это горизонтализировать пациента, чтобы он лежал, вызвать скорую измерить давление по необходимости. Поэтому тонометр тоже должен быть не только взрослый, но по возможности и с детскими манжетами какими-то. Вот. И стараться не травмировать ребенка лишний раз. Если же это взрослые, в принципе, те же самые мероприятия. Вот. Если есть что-то у нас в аптечке, типа сернокислой магнезии, будет неплохо ее дать, чтобы снизить отек головного мозга. Также можно иметь в аптечке дексаметазон, это гормональный препарат, вот И пару таблеток можно дать, чтобы снести, максимально быстро вызывать скорую, без истерик, без всего, объясняя ситуацию, объясняя клиническую картину, что мы видим, чтобы они максимально быстро реагировали. По крайней мере, не знаю, как в других городах, я гляжу, здесь у нас много участников с разных городов. Средняя скорость скорой у нас приезда – это 20 минут в в принципе, достаточно быстро, как в других городах, не могу сказать. Вот. И таких пациентов чаще всего привозят в стационар, делают компьютерную томографию, обследуют и уже дают необходимые рекомендации дальнейшее лечение. Значит, по поводу черепно-мозговой травмы, если случилось так, что ребенок упал, ударился головой, ну, если это есть рано, естественно, это хороший препарат баниоцин, клей БФ, также стоит с собой взять биты, стерильные салфетки на всякий случай. Вот. Перевязываем рану, останавливаем кровотечение. В принципе, если это обычная ранка, то везем ребенка в травмпункт, не обязательно вызывать скорую. Если нет ни потери сознания, ни рвоты, то скорую вызывать я не считаю нужным. Скорая нам все-таки нужна для более экстренных ситуаций. Если же у ребенка отмечается даже кратковременная потеря сознания, вот 5 секунд эпизоды рвоты то тогда уже есть смысл вызывать скорую. Опять же, если скорая говорит, мы к вам приедем через полчаса, есть смысл сами взять, и ехать. Если у нас ребенок, у него шевелятся ручки-ножки, смотрим на глазки, зрачки одинаковые, вот он адекватно на нас реагирует, то можно сесть в такси и порой быстрее доехать на такси, быть быстрее, нежели на скорой. Вот. Если, если у нас ребенок, мы видим, что самочувствие его страдает, угнетено сознание, неадекватная реакция на вопрос, неадекватное поведение, слабость в руках, ногах, тогда, конечно же, никаких токсин, никакой такси нужно вызывать. Вызываем скорую, объясняем также максимально быстро ситуацию, горизонтализируем ребенка ну вот, и ничего больше не делаем. Также сейчас очень актуально это так называемая кататравма падение с высоты, Участились случаи, к сожалению, жаркое лето, все открывают окна. Уже 100 тысяч раз всем говорилось, что даже на рождение ребенка не дарите деньги, а дарите заглушки и фиксаторы на окна. Потому что, к сожалению, у нас сейчас такая практика, что еженедельно даже для Калуги небольшой город 300 тысяч, но 3-4 ребенка в неделю у нас поступает. Это падение как с первого этажа, так и с 12-го. не показательно, какую травму получит ребенок. Были у нас дети, которые упали с 12 этажа, сломали ключицу, и были дети, которые упали с первого этажа и получили тяжелую черепно-мозговую травму. Необходимо было проводить экстренную операцию, и дети действительно тяжелые. Что ребенок может упасть на асфальт, а может упасть через дерево в кусты. Вот, что тоже влияет. Если у ребенка мы подозреваем какую-то спинальную травму, то есть он это ныряющие в первую очередь, чаще всего это молодежь, чаще всего в алкогольном опьянении, лет 16-17, которые ныряют в воду и ломают себе шею. Механизм такой, что дно близко, и при перезгибании они ломают шею и позвоночника. К сожалению, это очень тяжелые травмы. Вот, таких пациентов -то тоже мы вытаскиваем на берег. Если мы видим, что он наклебался водой, очищаем ротовую полость. Вот. И только горизонтализируем. Никаких поворотов, никаких лишних движений не делаем, потому что при травме шейного отдела позвоночника любой поворот может, к сожалению, усугубить ситуацию. Мы должны фиксировать. Приезжает обычно скорая, либо это воротники типа Филадельфии, одеваются жесткие. И производится транспортировка пациента. Ну, вот. То есть не стараемся что-то там сами вправить, что-то делать. Положили, зафиксировали, вызвали скольз. Вот. Поэтому такое предостережение, чтобы просто быть осторожнее, более трезво ко всему относиться, но при этом быть насторожнее. На окна защелки. Обычно это дети до 5 лет у нас... Все летают с окон, особенно в этом году очень много. У них особенность такая, что у всех москитные сетки. Дети сами заползают, открывают окна и думают, что москитная сетка – это такое же прочное окно. Они на него облокачиваются ручками и планируют с разных высот. Поэтому очень опасно. Ну и также сейчас участились случаи. Это опять же молодежь, дети от 10 даже лет, которые предоставляются квадроциклы, различные мотоциклы. Самокаты электрические, которые тоже получают травмы. Самое опасное – это, наверное, квадроцикл, потому что заезжая на какой-то крутой склон, квадроцикл переворачивается и своей массой прижимает ребенка, ломая позвоночник, чаще всего, либо череп. Это тоже не очень хорошо. То есть хотите, с ребенком либо катаетесь, либо давайте баги. но ну, это мое такое как бы предостережение. у баги есть каркас сверху и хотя бы сам... То есть там ребенок получает травму не от того, что он упал, а от того, что его сверху придавливает килограмм 150 квадроцитов. Такие случаи, к сожалению, тоже все чаще и чаще есть. Если аккуратно и более трезво и критично относиться к любым ситуациям, то у вас все возможности есть их избежать. В принципе. Спасибо. Спасибо огромное, Илья Николаевич, за такой объемный, содержательный рассказ. Скажите, меня поразило, что настолько проблема вот с инсультами да, у детей до, до таких возрастов. И в первую очередь хочется спросить, ну, может быть, есть какие-то может быть это полнота, может быть это какие-то интенсивные, то есть как предотвратить, есть ли шанс какой-то предупредить появление инсульта у своих членов семьи, будь то детей, будь то взрослых, на что нужно обратить внимание за благовремя, если это есть показатель, Допустим, если мы видим, что у человека идет нарушение речи, да? нарушение гнозиса, праксиса, то есть он начинает как-то неправильно мыслить, нарушение зрения, резкое снижение, дискоординация. Ведь инсульты бывают тоже разные. Есть так называемые приходящие нарушение мозгового кровообращения. То есть это изменения в головном мозге, минимальные, которые, как люди говорят, мы теряем зрение, мы ничего не видим, Видим, потом приходим в себя, все становится нормально и все неплохо. Поэтому это измерение артериального давления в первую очередь, потому что у гипертоников, у людей с сахарным диабетом, это высокие риски развития инсультов. И, конечно, ожирение, это все не в пользу того, что инсульт не разовьется. Плюс длительной инсоляции я бы не рекомендовал людям вообще, в принципе. Есть, либо мы находимся под каким-то главным убором, ну, либо избегаем солнца. Ну, пережариваться не нужно. У детей же все гораздо тяжелее, и последний мой пациент это ребенок с массивным инсультом 9 лет на фоне полного благополучия. В 10 часов они играли с папой в футбол, а в 12 часов резкое ухудшение состояния и впадение в кому буквально в течение пяти минут. К сожалению, предотвратить у детей нельзя. Единственный метод диагностики – это МРТ, безвредный метод диагностики. Допустим, в европейских многих странах люди каждые три года делают МРТ, и у них хотя бы на руках всегда есть норма, потому что когда в приемное отделение привозят взрослого либо ребенка, норма, если есть на руках, нам это гораздо упрощает жизнь. Да? Что же это? Это были какие-то предпосылки, либо это ничего возникло. Проводить МРТ детям тоже можно в возрасте от 7 лет, они обычно спокойно вылеживают это исследование. Ну и можно что-то что заподозрить, потому что сейчас онкологии, к сожалению, у детей очень много выявляется, поэтому я рекомендую, я и своим всем детям сделал, может потому что как бы у страха глаза велики, но когда видишь, когда в неделю поступает три ребенка с опухолями головного мозга, как-то хочется сделать своему ребенку обследование. Самое минимальное, не нужно там делать суперисследование с контрастом, с сосудами, еще с чем-то, с чем-то, просто обычное МРТ головного мозга сделать и Конечно, понятное дело, что есть какие-то образования, которые возникают достаточно быстро. И от всего мы не предохранимся. Знал бы, где упал, салон бы по Разумеется, да. да. Спасибо, Илья Николаевич. Наверное, последний, не менее важный вопрос. Наверное, для многих сделать МРТ – это ну, очень финансово, конечно, дорогостоящее мероприятие. Особенно если семья большая и нужно обследовать да, ну, всю свою семью, ну, потому что, как мы с вами уже поняли, что э, предупредить как-то можно, ну, или облегчить, ускорить лечение, можно, зная норму, да, и проводя периодическое обследование. Так вот, встает вопрос, вам, как врачу с большим стажем, возможно, известно. Есть ли такая практика, что на не, вне проблемы обследования можно получить направление бесплатно? Скорее всего, нет. К сожалению, у нас дефицит. В экстренных случаях. Да, это либо экстренный случай, либо действительно человека что-то беспокоит, либо просто ну, сами идете и делаете в частном порядке. Если вы придете и скажете, знаете, вот я хотел бы сделать МРТ головного мозга, но ничего не беспокоит, вам откажут. На все, на все есть свои показания у нас нас контролируют страховые организации, которые должны быть показания и противопоказания к любому методу исследования. Спасибо, Илья Николаевич. Ну что, друзья, делаем выводы и понимаем, что лучше не купить лишние игрушки, а в какой-то момент прибегнуть к нужным и важным исследованиям для того, чтобы помочь сохранить здоровье любимым и близким людям. Спасибо, Илья Николаевич, огромное, что нашли время для участия в нашей конференции и на всю информацию, которую вы для нас сегодня подготовили. Друзья, ну, такой достаточно э, напряженной темы, да, которая наверняка тронула сердца всех, кто сейчас слушал нашего доктора. Перейду к более легкой теме, как и писали в анонсе. Сегодня мы немного поговорим об экологии. Э, маленький блог, который... Э, не менее важный период отпуска и отдыха, потому что сохранение нашей природы, красоты нашей планеты – это тоже одна из первоочередных задач каждого из нас. Ведь все мы любим здорово, весело, активно проводить время в красивых местах, хотим все в райские уголки, но, к сожалению, райские уголки оказываются с помощью людей не райскими. И сегодня хочу немного рассказать вам так, небольшая выдержка полезных советов о том, как помочь природе оставаться для нас, оставлять для нас как можно больше разных уголков. И не только, но и как поддержать свое здоровье с помощью полезных экологических привычек. Друзья, ну что же, начнем. Начнем. Итак, первое – это выбор направления. Все мечтаете о дальних странствиях, экзотических уголках мира, Ну, без полета здесь не обойтись, пожалуй. А знаете, что при полете выбросы СО2 в два раза больше, чем при поездке на машине, и в 30 раз больше, чем при путешествии на поезде. По прибытии в место назначения не забывайте о полезных привычках. Используйте общественный транспорт, велосипед и не забывайте ходить пешком, что тоже полезно и для окружающей среды, и для вашего здоровья. Далее проживание. По возможности останавливайтесь в зеленых отелях. Там используют альтернативные источники электроэнергии, энергосберегающие лампы, водосберегающую сантехнику, применяют экологичные моющие средства, собирают и утилизируют мусор раздельно. Также можно не каждый день стирать свое постельное и полотенце, принимать душ, а не ванну, что сэкономит воду, покидая жилище. Отключайте свет, кондиционер и другие устройства, потребляющие природные ресурсы. Ну а далее о питании. Покупайте местные продукты и заказывайте блюда из них. Они намного экологичнее, чем импортные, по той причине, что производителям не приходится тратить огромное количество топлива на транспортировку, увеличивающую углеродные выбросы. Местные продукты свежие, сохраняют больше витаминов и больше полезны для здоровья. Что касается одежды, то натуральные ткани Конечно, экологичные, сделанные из возобновляемых природных ресурсов и почти полностью биоразлагаемые. Лен, шелк, хлопок, шифон идеальны для лета. Они сохраняют прохладу, хорошо впитывают влагу. Существуют и другие экологичные ткани. Бамбук, кукуруза, водоросли, конопля, крапива, соя, органический хлопок. Все это тоже используется для изготовления тканей. Ну а косметика летом, так это вообще легко. Огромное количество свежих овощей и фруктов помогут в любой момент сделать для себя оздоровительную, омолаживающую маску. Пожалуйста, воспользуйтесь этими дарами природы в летний период. Дальше поговорим о приложениях. Не обязательно таскать за собой огромные карты, какие-то тома всевозможные. Можно воспользоваться приложениями в своих смартфонах. Это облегчит вашу ношу, ваш груз. А также поможет вырубать меньше деревьев для изготовления бумаги, друзья. Что же, сделать планету? вы потратите в таких местах. Пойдут на хорошие дела акции позволят вам снять полезным, помогала информатизировать маленького планета. И при этом отдохнуть на природе. Чаще всего в рамках таких акций. Кстати, экологи сейчас акцент. Юлечка, звук. Юлия звук. Так и видео пропало. Угу. Немножко вот что-то. Юля с интернетом. Юля говорил про то, что. Я меня слышно. Теперь да. Юлечка, тебе, наверное, надо зайти и выйти. Тебя очень плохо слышно. Но мы все поняли, что отпуск это вообще место повышенной опасности. Я меня слышно. Очень плохо тебя слышно, Ёлечка, и не видно. Тебе нужно выйти и зайти еще раз. Сейчас видно. Видно, видно. Попробуй скажи. Попробуй скажи что-нибудь. С интернетом у меня что-то у меня зависает. Можете продолжить? Да, продолжу, конечно. Это мы говорили о тех, кто куда-то полетел. А если вы остались дома, как вы думаете, можно провести отпуск весело, интересно и экологично? Конечно, можно. Это очень легко. Прекрасное время летом заняться чем? Велопрогулками. У большинства из нас есть велосипеды. Естественно, велосипед ничего не выделяет в окружающую среду. А плюс еще укрепляет мышцы рук, ног и спины. Кто долго не мог начать бегать, тоже хорошо начать бегать летом во время своего отпуска. А кто я, на, я кажется, начать ходить, было. может начать ходить во время своего отпуска, потому Нет. что все мы знаем про норму 10-7 тысяч шагов. Очень здорово устроить для себя челлендж, настроить в приложении, как нам сказала Юля, норму шагов на день и э, вечером, когда уже спала жара, а еще лучше в компании со своими детьми э, или э, друзьями. с супругой, с друзьями, э, гулять ходить и нахаживать дневную норму шагов, при этом и ментально вы наслаждаетесь, вы э, созерцаете приятные виды, гуляете на природе, дышите свежим воздухом, ходите, совершаете физическую активность, ну и с кем-то общаетесь, все очень приятно и полезно, и так и, и не загрязняйте природу. Совсем. Да. Ю мы, мы перешли к местному воздуху. Местному отдыху. Да. да, слышно? Мы перешли к местному. Да. да, друзья, я только хочу напомнить вам о том, что э, пластик разлагается порядка 400 лет, от 200 до 400, поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом и используйте многоразовую посуду по возможности. Например, моя семья всегда путешествует бутылками, которые наполняют водой одни и те же. С собой uh -huh. у каждого своя, или несколько больших. Мы с собой возим складывающуюся посуду, которую можно помыть и использовать снова. Она занимает на мало места. Это здоровский силикон, который тоже, кстати говоря, в общем-то, недалеко от пластика ушел, но зато его можно очень-очень долго использовать, он не боится высоких температур и так далее. В общем, рекламу силиконовой посуди сейчас сделала. А еще, дорогие друзья, не дайте вести себя, э, не дайте вас обмануть, на, от, на отдыхе очень многие вам предложат э, блюда, в бумажной посуде и скажут, что это очень экологично, вот у нас бумажные тарелки и бумажные стаканчики, не дайте себя провести, бумажные стаканчики для кофе, бумажные тарелки, это самое вредное для природы, самое порчащее экологию предметы. Потому что внутри этой бумажной посуды обязательно есть слой пластика, который разлагается еще дольше. Для того, чтобы эта посуда не размокала, снаружи пластика нет, он есть внутри. Вы думаете, что вы делаете хорошее дело, приобретаете посуду бумажную или блюдо в бумажной посуде. Но на самом деле это фикция. Но теперь вас никто не обманет. Так точно, спасибо, Юляш. Друзья, ну и не забудем о курильщиках, дорогие курильщики, пожалуйста, не бросайте просто так остатки своих сигарет, потому что по статистике приходится около двух лет ждать, чтобы в природе разложился окурок от сигареты. Это тоже очень-очень долго, а еще, к сожалению, часто маленькие дети, все мамы знают, большой интерес проявляют к этим ненужным, совершенно неприятным вещичкам маленьким в Ну что же, а мы продолжаем, как уже сказали девчонки, не бросать а бросать курить. Курить. Еще Разберется, больше укрепить, что есть, да, в Бросить Да, Юлечка, мы тебя слушаем. Ну что, друзья, продолжаем о полезных привычках говорить. Это велопрогулки, потому что именно летом есть возможность избавиться от автозависимости. Да, и перейти на экологичный, самый экологичный вид транспорта. Также, как уже говорили девчонки, здорово использовать для здоровья пробежки. Начинать свой летний день, потому что цветовой день летом, как мы знаем, длиннее. и Немножечко больше времени появляется для полезных дел. И утром пораньше встать и пробежаться можно. Или на свежем воздухе вечерком пройтись со скандинавской ходьбой. Все знакомы? Пройтись с палками в руках, что тоже очень полезно и для сердца, и для здоровья в целом. Друзья, что касается интернета, то экология прочно ассоциируется с мусором и промышленностью, но она связана и с эксплуатацией компьютеров тоже. Летом чаще встречайтесь с друзьями вживую, гуляйте, дышите свежим воздухом, отдохните от социальных сетей и сэкономьте электроэнергию, ведь чем меньше вы пользуетесь гаджетами, тем меньше энергии расходуется. Лето – лучшее время для пикников, главное правило – оставить лесную полянку после отдыха чистой, но еще есть семь способов сделать пикник более экологичным. Это, как я уже говорила, посуда, это салфетки, друзья мои, не бросайте салфетки, вместо одноразовых, пожалуйста, не забывайте о том, что есть полотенце, которое можно дома состернуть сразу в большом количестве в своей здоровской классной стиральной машине. Также можно э, использовать старую одежду в этих целях лучше, чем салфетки, на производство которых тратится огромное количество целлюлозы. Не используйте на пятикнике влажные салфетки, с грязью прекрасно справится та же ткань с водой. Влажные салфетки не менее вредны для природы, чем пластиковые пакеты. Высыхая, они становятся настолько легкими, что взлетают от малейшего дуновения ветра. Салфетки содержат пластиковые волокна, и к тому же салфетки пропитаны ароматизаторами и антибактерицидными средствами, которые отравляют почву, попадая в нее. Не забывайте и о том, что во время отдыха стоит подумать о том, как избежать пожаров и как меньше навредить природе, разводя костры. Да, костер – это очень романтично, но если вы разожжете его в заранее прихваченном с собой мангале, вы тоже получите наслаждение от вида на огонь, но при этом не навредите природе, потому что вы не повредите землю, живущих в ней микроорганизмов, а также а, корни растений. Ведь там, где раньше было кострище, долго-долго-долгие месяцы не растет ни трава, ни цветы. Друзья мои, поддерживайте экологические инициативы, помогайте природе и помогайте себе. И участвуйте в наших встречах, потому что совсем скоро мы еще будем говорить о полезных экологических привычках, о вторичном использовании ваших повседневных предметов, которые можно использовать вторично, и многом-многом другом интересном и важном в рамках наших экологических встреч. Ну что же, а мы подходим к концу с нашими всеми темами. И если у вас есть вопросы, то сейчас самое время включить микрофон и задать их, или, может быть, дополнить что-то своей интересной информацией. Не стесняйтесь, пожалуйста. Друзья, Надеюсь, девочки... Информация настолько исчерпывающая, что теперь все думают, какие бы новые экологические привычки себе завести, и что положить в свою аптечку на отпуск. Да, да, да. Спасибо, девочки, информативно, полезно, и так это живенько, и, и хорошее введение, до да, в тему экологии. Спасибо огромное. Здорового встречи. образа жизни. Спасибо огромное, Лена. Ребят, спасибо, что все сегодня присоединились к нашей первой встрече в рамках нового проекта «Интересно о а важном». Надеюсь, что было все интересно и что это все окажется очень важно для вас. Вы вспомните обо всем, что сегодня прозвучало в самый нужный момент, в самый подходящий. Ну что же, а мы прощаемся. До следующей встречи. и